Андрей андреевич пожалуйста, как и когда надо правильно пить яичную скорлупу и как пользоваться символом безопасности за рулем? Символ безопасности за рулем прицепите в машине, а яичную скорлупу необходимо принимать тем людям, у кого есть аутоиммунный тиреодит, раз, второе полиемиелит или же э, остеопороз. Принимать необходимо при любых аутоиммунных заболеваниях, желательно такую кожуру или вот такую м -м, скорлупу смешивать с изюмом, либо с облепихой, либо с черникой, либо с черной смородиной. Напополам принимать по чайной ложке два раза в день, это заметно улучшит иммунитет, улучшит общее состояние суставов и костей, прям очень хорошее состояние.